Взошел февраль на стал, И зимний срок пошел на убыль, И день рождения настал Того, кого мы очень любим. Твой месяц холоден и строг, И мы, сынок, тебе желаем, Чтобы тобой копилось в прок лишь то, Что душу согревает. Добра пусть щедрый урожай на поле жизни колосится. Сыночек, ты не забывай Теплом души с людьми делиться. Здоровье будет пусть как сталь И несгибаемая воля. Свершится все, о чем мечтал, И пусть счастливой будет доля. С днем Рождение.